Во всем мире наблюдается огромный спад психического здоровья. Поэтому мы стремимся создавать больше контента, чем когда-либо. Спасибо за участие в нашем путешествии. Привет, добро пожаловать в мир личности. Конечно, иметь внешность выше среднего – это здорово. Но по мере взросления, взросления и знакомства с людьми, мы понимаем, что личность оказывает на нашу жизнь гораздо большее и долговременное влияние, чем идеальные брови. Так что же такого в золотой личности, что заставляет ее сверкать? Вот несколько признаков того, что вы привлекательны и обладаете прекрасной личностью. Первый – ваш успех выходит за рамки чистого труда. Согласно исследованию 2008 года, люди с более позитивными чертами характера чаще добиваются успеха в областях, связанных с экономикой. Люди, которые умеют поддерживать хороший баланс отдачи и принятия во всех видах отношений и деятельности, от друзей до хобби и партнеров, будут лучше преуспевать во всех из них. Этот успех может быть обусловлен, конечно, вашей индивидуальностью и хорошей трудовой этикой. Второе. Вы любезны с официантом. Нет, мы не имеем в виду буквально только работника ресторана, хотя они, безусловно, считаются. Мы спрашиваем, хотя вы тепло и дружелюбно общаетесь со своим коллективом, как вы общаетесь с незнакомцами или с кем-то новым в группе. Привлекательные личности, комфортны и приветливы. Поэтому именно они положительно оценивают, когда кто-то с ними здоровается, независимо от того, хороший это друг или нет. Они не будут исключать нового человека, и они не обращаются к людям только тогда, когда им нужна услуга. Номер три. Вы обычно вежливы. Это напоминает нам о том, чему нас учили или должны были учить в детстве. Например, говорить «пожалуйста» и «спасибо» и не брать чужие вещи. Общая вежливость или основные манеры показывают, что вы уважаете других людей и соблюдаете общественные нормы. Люди верят, что вы вряд ли украдете столовое серебро или будете хамить в социальной ситуации, потому что это было бы ужасно грубо. Номер четыре. Вы проявляете благодарность и признательность. Одновременно с вежливостью проявление признательности и благодарности, когда что-то делается для вас, является обязательным условием привлекательной личности. Это показывает, что вы не самодостаточны и понимаете, что отношения – это нематериальные ценности. Обратите внимание, что время дорого, поэтому человек, который проводит с вами время, тоже должен быть вам благодарен. Номер пять. У вас хорошие разговорные навыки. Это тот случай, когда разговор идет настолько активно, что никто не понимает, что уже ночь, пока кто-нибудь не скажет «я не вижу». Хороший собеседник может поддерживать беседу, потому что он способен заставить других открыться и внести свой вклад. Это означает, что никто не чувствует себя невовлеченным и все чувствуют себя нужными. Ничто не умирает, потому что вдохновение живо и здорово. При личном общении это можно дополнить языком тела, показывающим заинтересованность в том, что говорит собеседник, например, повернуться лицом к кому-то и установить зрительный контакт. Номер 6. Вы также хороший слушатель. Это также относится к текстовым сообщениям и чатам. Быть хорошим слушателем означает, что вы отвечаете на все сообщение, а не просто выбираете те фрагменты, которые непосредственно касаются ваших интересов. Это показывает, что вы признаете, цените и заботитесь о другом человеке, как о равном. Так что если вы расстроены из-за сложной ситуации, а ваш друг говорит что-то вроде «Разве у того менеджера не было проблем со здоровьем?» Я все еще думаю, что они обращаются с тобой несправедливо. Ответ должен включать в себя размышления о том, были ли проблемы со здоровьем, а не просто нагромождение слов о том, как несправедлив был менеджер. Номер семь. Драматические ламы? Не на этом рейсе. Мы предпочитаем, чтобы наши драмы оставались на Netflix или Hulu. То есть в стране Голливуда. Спасибо. Конечно, это хорошо смотрится на экране, но в реальной жизни, когда в вашу группу врывается драматическая лама, это не так уж и здорово. Это отнимает силы и часто становится причиной ненужных столкновений, драк и раздоров. Привлекательная личность не заставляет всех чувствовать себя опустошенными, обиженными или преданными. Она объединяет людей, а не разрывает их на части. Номер восемь. Вы открыты. Конечно, у вас все еще есть свои границы. Речь идет о балансе и о том, чтобы не позволить этим границам превратиться в баррикады одиночного заключения. Когда нам говорят, что мы неправы, мы рефлекторно защищаемся, особенно если нам говорят, что наши мнения или эмоции неправильные. Привлекательная личность не означает, что вы не испытываете подобных чувств. Это означает, что вы знаете, как давать и получать информацию с минимальными допущениями. Так, если вы делитесь с кем-то песней, а он говорит «я не уверен в этой музыке», вы автоматически ругаете его, говоря, что ему нужно быть более открытым? Или считаете, что он просто говорит, что действительно не уверен? Поэтому вы спрашиваете их об их нерешительности, узнаете их точку зрения. Если бы вы были на другой стороне, вы бы сказали автору песни, что она вам не нравится, что вы не уверены или дали бы свой ответ в контексте с объяснением. Номер девять. Вы аутентичны и на сто процентов являетесь собой. Будьте собой. Это не значит быть статичным, навязывать другим свое мнение или никогда не менять свое мнение, если только это действительно тот выбор, который вы бы сделали. Аутентичность – это способность оставаться собой, несмотря на получение новой информации и расширение своих знаний. Вода в чайнике может быть разной формы, но это все равно вода. Когда вы аутентичны, люди знают, что они узнают вас, а не какую-то придуманную маску. Это значит, что они чувствуют, что знают, кому доверяют и могут открыться. Возможность спокойно открыться кому-то – это очень привлекательно. По мере углубления наших ценностей мы понимаем, что в человеке гораздо больше, чем может показать селфи. Мы делаем другой выбор, с кем проводить время, понимая, что это ограниченный ресурс. Самый большой инструмент оценки для этого – личность. Какие черты вы заметили? Насколько вы согласны или не согласны с этими пунктами? Какие нюансы вы бы добавили? Мы постоянно работаем над тем, чтобы стать более привлекательными для всех вас. И нажатие кнопки «Мне нравится» поможет в этом. Купер, спасибо за просмотр и до скорой встречи!